Сейчас мы разберем надежную, редкую, но в то же время распространенную коробку от ASIN 0372LE. Встречаем. Хорошо известная ныне компания Айсин Warner является производителем автоматических коробок переключения передач и чуть ли не единственным поставщиком автоматов для японских автопроизводителей. Сегодня мы будем разбирать автоматическую коробку переключения передач 0372LE, которая появилась в 1979 году и была известна как Toyota A40 – это автоматическая коробка для продольной установки двигателя. Поначалу она не имела электронного управления, но но в середине 80-х в ее конструкции появилась пару соленоидов для управления муфтой блокировки гидротрансформатора и для переключения передач. Версии этой коробки, предназначенные не для автомобилей Toyota, обозначались AW0372LE. LE в индексе говорит о наличии функции муфты блокировки гидротрансформатора, а также о электронном управлении трансмиссией. Аналог поздней модификации этой коробки для Toyota обозначается A44. 4 для мицубиши V4 AW4 а в каталогах General Motors эта трансмиссия обозначается M41. Для разных автомобилей трансмиссия AW0372LE отличается только колоколом и задней крышкой. Гидравлическая и механическая часть здесь одинаковые. То есть, чтобы адаптировать коробку под ваш автомобиль, достаточно переустановить колокол, либо же заднюю крышку с раздаткой, либо же с выходом под кардан. И с такой же легкостью электроуправляемая трансмиссия AW0372LE превращается в безмозглую AW0372L без ЭБУ и электроники. Трансмиссия AW0372LE выпускалась с 1995 по 2010 год и устанавливалась на огромное количество автомобилей в большинстве случаев в паре с рядными бензиновыми четверками. Именно эта версия трансмиссии предназначена для установки на полноприводные модели, такие как Toyota HiLux, HiAce, также на Suzuki XL7, X90 и также эта трансмиссия Миссия досталась небольшому внедорожнику Mitsubishi Pajero Pinin. Этот автомат надежный и простой. Простой настолько, что владельцы перебирают его своими руками. Он создан на базе двух планетарных редукторов равенье и обычного планетарного редуктора. В ней 6 пакетов фрикционов, три сцепления и три тормоза. Также есть три обгонных муфты. В нем минимум электроники, три соленоида и два датчика скорости. Блок управления находится под капотом автомобиля. Муфта гидротрансформатора блокируется на третьей и четвертой передачах. Передаточное число третьей передачи 1-4 повышающее. Это классический вариант овердрайва. Эта трансмиссия заправляется простой и недорогой трансмиссионной жидкостью типа Dextran 2 и Dextron 3. Менять ее надо каждые 120 тысяч километров. Но если у коробки большой пробег, то это расстояние лучше сократить вдвое. Также фильтр здесь менять не надо, потому что он металлический и прекрасно чистится подходящим средством. К надежности этого автомата нет вообще никаких вопросов. До капремонта он проходит 400 тысяч километров. На ремонт он приезжает из-за необходимости реставрации гидротрансформатора. В нем до оснований изнашивается накладка муфты блокировки. Когда она изнашивается, появляются вибрации на третьей и четвертых передачах, которые пагубно влияют на маслонасос и на втулку маслонасоса. А это делает ремонт более дорогим и долгим. Капитальный ремонт этой трансмиссии подразумевает замену деталей, которые пришли в негодность и износились от старости. Надо поменять все изношенные фрикционы. Скорее всего, все три муфты сцепления будут потрепаны. В то же время тормозные муфты могут выглядеть хорошо, и их можно не менять, чтобы сэкономить. Но такой недорогой ремонт возможен только тогда, когда коробка не эксплуатировалась на горелом и загрязненном масле. Также нужно менять все резиновые уплотнения уплотнительные кольца и все тефлоновые уплотнительные кольца. Нередко при капремонте обнаруживается износ многочисленных втулок. Если резиновые и тефлоновые детали подверглись воздействию горячего масла, то происходит в трансмиссии утечка давления. а Утечка давления приводит к сгоранию фрикционов, то есть коробка выходит из строя преждевременно. Ну а сегодня в разборе этого агрегата нам, естественно, поможет ваш любимый Серега, встречаем. Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Вот тот самый металлический фильтр, который прекрасно чистится любым очистителем. Коробку мы разбираем из-за того, что был погнут поддон. Соответственно, он погнул и фильтр. В этой трансмиссии простейший гидроблок. Здесь всего три соленоида. Вот этот соленоид управляет муфтой блокировки гидротрансформаторов. Вот эти отвечают за переключение передач, а вот этот тросик кикдауна. С этим гидроблоком практически ничего не случается, если коробка не эксплуатируется на грязнющем и горячем масле. Блок можно при капремонте разобрать, почистить обезжиркой, заменить бумажные прокладки и в добрый путь на 400 тысяч километров. Вот собственно гидравлическая и механическая часть трансмиссии. Как мы говорили в начале, с заменой колокола и задней крышки эта трансмиссия трансформируется в ту или иную модификацию. Автомобиль, с которого снята эта коробка, 2002 года выпуска, но несмотря на это, статор и все детали масла насоса в идеальном состоянии. Также в идеальном состоянии и втулка. Передний планетарный редуктор служит для формирования передаточного числа четвертой передачи. Он работает в связке со сцеплением C0, тормозом B0 и обгонной муфтой. Все это называется овердрайв. Сцепление C0 сомкнуто на всех передачах, кроме четвертой На четвертой передаче это сцепление отключается. Вслед за этим срабатывает тормоз B0. А обгонная муфта снимается со стопора. Состояние всех фрикционных дисков этого узла Overdrive как из магазина. Из магазина автостронг Взглянем на комплект тефлоновых колец. Этот комплект в абсолютно новом состоянии. В барабане Forward два пакета сцеплений. Одно сцепление C1 постоянно задействовано на всех передачах переднего хода, а сцепление C2 задействовано на третьей, четвертой передаче и на заднем ходу. Состояние всех сцеплений отличное. И Обратите внимание, что в сцеплении C1 всего один фрикционный диск. В барабане «Форвард» находится сцепление C1 «Форвард», задействовано на всех передачах переднего хода. Состояние отличное. В барабане «Директ» находится сцепление C2. Используется на третьей и четвертой передаче, а также на заднем ходу. А здесь уже виден износ. сцепления подгорало. В центральной опоре находятся два тормоза B1 Second Coast, которые используются на второй передаче, и B2 Second Break, которые используются на второй, третьей и четвертой передачах. Состояние обоих тормозов Отличная. В центральной опоре есть две втулки, на состояние которых надо обращать внимание при капремонте. Здесь мы видим поверхностный износ, но это абсолютно нормально для 20-летней трансмиссии. И вот еще один комплект тефлоновых колец по виду состояние нормальное. И в конце мы получаем сдвоенный планетарный редуктор и общая солнечная шестерня, а также тормоз B3 First and Reverse, как понятно из названия, используется на задней передаче и первой передаче в режиме L. И состояние этого комплекта – огонек. Разборка супер-мега надежного японского автомата закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия довольно интересная. Разбирается легко, собирается также легко. У меня в ремонте была всего лишь один раз.